Когда будет решен вопрос на Украине, он будет решен достаточно в короткие сроки. Я думаю, что до лета этому будет решен этот вопрос с Украиной. В любом варианте. Российские э, вооруженные силы развяжут себе руки. Они будут не так скованы уже в военном конфликте на Украине. И после этого разговор с Азербайджаном будет идти в несколько другом контексте. То есть, попросту говоря, будучи уже не скованными конфликтом на Украине, а это уже простите, полномасштабная война, хочу напомнить, что на Украине фронт, длина фронта больше тысячи километров. Больше тысячи километров. Если добавить туда еще ну, гипотетический фронт в Белоруссии, то мы получаем полный фронт Великой Отечественной войны. Чтобы было понимание, какой масштаб конфликта на Украине. Тогда мы разрешим этот вопрос. Причем, как вы помните, Великая Отечественная война это массовая мобилизация, это переход на военные рельсы, промышленности и многое-многое другое. Сейчас ничего этого в России нет. Россия провела частичную мобилизацию. Поэтому, естественно, мы маневрируем силами. Вот. Мы, когда закроем этот тысячи километровый фронт, мы разберем в живую вопрос с Пока сейчас Россия работает с по дипломатическим каналам. И то, что азербайджанские лидеры создают для России серьезные проблемы, если с подачи Турции и Соединенных Штатов Америки, российское руководство и российская Россия этого не забудет.